Давайте смотрим дальше. Даже в таких несложных песнях, допустим, вот есть Певица Хан, у нее есть песня "Амархаям", и там она использует в припеве последнюю строчку, уходит в головной регистр. Ну, откровенно говоря, на живых выступлениях у Ханны там звучит ну, болт-трек либо практически, скажем так, фонограмма звучит, да, тут я не прям суперэксперт по таким делам, но слышно, конечно, что это не чисто живой звук, не в такую лысую минусовку она поет, потому что, конечно же, фальцет это достаточно сложный вокальный прием. Почему сложный? Потому что там есть воздух, но вам он тоже необходим, потому что, ребят, фальцет... Это не только вокальный прием, но это и украшение грудного регистра. То есть фальцет будет украшать ваш грудной регистр и появится динамика. И он достаточно часто используется даже нашими артистами. Поэтому, по сути, вам обязательно нужно им овладеть. Вот к чему я прихожу. Каков мой вывод? И фальцет это вокальный прием головного регистра. Он должен быть очень узким, в нем есть воздух. И очень хорошее должно быть обязательно натяжение в фальцете, иначе он попросту у вас не получится. Смотрите, таким образом у вас получается железобетонного вам нужно освоить три вокальных приема. То есть даже белтинг, он у нас может отойти немножечко на второй план. То есть в принципе мы можем белтинг заменить микстом. Да, не будет такого объема, не будет такой твердости и мощи в звучании. Но вы сможете взять микстом те ноты, которые берутся белтингом 100%. Немножечко, да, будет по-другому звучать. Вот на первых порах вам нужно освоить эти вокальные приемы: да, вокальный нос, звук без воздуха, микс, звук без воздуха и фальцет, звук с воздухом. И, как правило, фальцет вообще получается сам собой. Ну, сама техника, да, человек берет, делает, и потом только нужно уже отработать, тоже потянуть диапазон в нем, проработать натяжение. И, Конечно же, для того, чтобы качественно выполнять все эти вокальные приемы, вам нужно хорошее натяжение звука, хорошее понимание того, как работают в каждом вокальном приеме базовые принципы вокала. Обязательно. Вот, ну, без этого, ребят, правда, никуда.